Рассказываю про велики омуре. Вообще, конечно, посмотрите, они кстати, здесь есть. Значит, на самом деле, так вот скажем, это костыли. Костыли. Костыри. Костыли. Костыр. что я говорю? Да? да, Третья нога. Да? Для тех, кто.. Ну, скажем так, испытывает некоторые жизненные неудобства и нет времени заниматься собственным сознанием долго для того, чтобы эти неудобства как-то разрешить. Любые а, обереги, амулеты, талисманы да, являются подспорьем для решения сегодняшних задач. Они никогда не работают навсегда, за очень-очень редким исключением родовых оберегов и амулетов, которые сделаны специально под. Э, то, чтобы защитить члена рода от каких-то типичных родовых проблем. Мои работы, они в данном случае универсальны. то есть Они подходят, по сути, любому человеку. Почему? Потому что ну, сделаны они хрунами, а руны имеют такую особенность. Они сами считывают проблему с человеком и как бы закрывают ему этот источник проблемы. Целью для того, чтобы человек набрался сил, для того, чтобы его энергии не утекало какой-то источник, который у него эти силы забирает, с тем, чтобы он, набравшись сил, умел самостоятельно решить все эти вопросы. А поскольку мы живем в мире людей, а мир людей такой у нас недобленький, да, не ласковый для нас, и в этом мире людей, как мы с вами уже говорили, существует большая конкуренция за все. И за место под солнцем, и за ресурс, и за отношения, ну, в общем, за все. Никогда не знаешь, с кем ты имеешь дело. Более того, человек, с которым ты контактируешь, сам может не знает о том, что у него есть некоторые склонности, например, выраженные в качестве зависти. Потому что зависть ⁇ это очень сильный энергетический пробой, который по сути всегда будет оттягивать от человека, который находится в поле завистника некую энергию. При этом при всем завистник сам может и не предполагать, том, что он обладает некими качествами энерговымпиризма, например, да, не обладает качествами вот этой вот внутренней зависти, которая его сознание может совершенно не считывать. Да. Но тем не менее подсознание будет всячески способствовать ему для того, чтобы он брал энергию, брал ресурс, забирал права от вас или от того человека, который находится в его поле. То есть это надо иметь несколько, немножко иное сознание, иные, иные знания и более прозорливое мышление, чтобы в милом, добром и пушистом человеке определить угрозу для себя лично. К сожалению, такими угрозами порой бывают наши близкие люди, от которых вот так вот за здорово живешь не откажешься. Потому что обычного человека можно вывести из пола своего общения. Да? А если это твоя мама, папа? А если это твой муж жена да? вот. или бабушка престарелая, с которой вам приходится существовать вместе, то есть это неизбежно. старый человек всегда будет цепляться за жизнь, и даже если у него скажем так все в порядке с мозгами, его энергетика будет жить, хотеть жить в любом случае и будет добираться до энергии оттуда, откуда она идет. идет эмоциональная энергия от внуков, да? он возьмет ее от внуков. Вот очень часто бывает, что, Детей маленьких селят в одной комнате вместе с бабушкой. Вот, и потом дети начинают как-то хворать всеми хворобами, которые только вообще существуют в этом мире. Да, это просто понижается иммунитет. С одной стороны, да, с другой стороны, пожилой человек всегда будет стягивать эту самую энергию, причем стягивать совершенно неосознанно, потому что желание жить это вшито в нашу подкорку, вшито в нашу биологию. С одной стороны, хорошо бы, конечно, таких ситуаций не допускать, но не всегда есть такая возможность. Поэтому существуют некие защитные, защитные обереги, которые просто закрывают ребенка или просто человека, который, которого мы защищаем, закрывают определенную клубку, не давая ему возможности, скажем так, устанавливать неосознанную вот эту вот связь, которая предопределяет отток энергии. Но это, что называется, неосознанное стягивание... Для этого есть защитные амулеты, их достаточно много. В частности, я могу порекомендовать вам Молотор. это чертов палец, который в списке значится. Это прямая связь с Тором, то есть Тор – это бог защиты из скандинавского фунтуона. Он парень очень простой, но безумно могуч. Просто он только в том смысле, что он не будет разбираться, близкий это вам человек или не близкий, нужно это вам человек или не нужно. Увидит отток энергии, закроет моментально. Да, а еще и назад отправить всякую бяку захаряку, которая послана вместе, вместе с посылом на отток энергии. И при этом при всем его мощь очень велика. То есть он человека на свой канал, когда ставит на него печать, и все окружающие вокруг, особенно магии колдуны, считывают, это человек под защитой, этот человек мой, его трогать небезопасно. Вот. И в связи с этим молот тора работает именно таким образом максимально эффективно. То есть, Скажем так, не, не определяя, это достаточно простая, но очень мощная программа. В ней стоит и один единственный алгоритм, враг. Да? А врагом может числиться любой, который наносит урон твоему сознанию, твоему здоровью, твоей, твоей социальной успешности. А, значит, но помимо всего прочего есть еще некоторые категории людей, которые занимаются а, оттоком и вампиризмом профессионально. Это Трудуны, которые присутствуют у нас в большом количестве, особенно с появлением литературы, особенно с развитием интернет-сообщества, там даются огромнейшее количество различных способов, как скрасть чужую удачу. Вот такой механизм называется крадник. Да, в нашей чернокнижной классике, да, русской именно классики, потому что чернокнижие имеет отношение именно к русскому колдовству. И у краников есть огромнейшее количество разновидностей. Особенность их заключается в том, что он никогда не работает навсегда. То есть твои права, они твои права, они у тебя зафиксированы. Но права это информационная структура. Вот представьте себе, да, что в вашем генотипе вшита определенная программочка. Этот человек имеет право, да? она определенным образом выглядит, она определенным образом фонит. Каким образом она фонит? Она из окружающего мира натягивает специфические энергии: энергию любви, энергию денег, энергию власти, энергию удачи, Семь потоков, энергии, э, семь потоков сил, о которых я вам, по-моему, уже говорила. Вот. И на каждый э, такой поток есть специфическая информация, то есть этот человек имеет право взять этот поток. И поток из всего сон еще людского выберет именно того человека, у которого это право есть. Так вот крадники занимаются тем, что они крадут не права, а именно поток. То есть права у вас никто, кроме богов, отнять не может. Да? А это специфическая процедура, которая, по счастью, человеку не подвластна. По счастью, иначе мы тут все занимались воровством друг у друга исключительно права. Во-вторых, Во права, как я вам уже говорила, можно отдать только добровольно. Вот. Поэтому крадники крадут потоки. Выражается это в том, что у человека вдруг как-то резко ухудшается его привычная нормальная сфера жизни. Например, Здоровье вдруг пошло, да? или деньги вдруг начали убывать. Ну пошли какие-то расходы, но ну, совершенно какие-то несуразные совершенно. То есть, ну, вот что называется, среди полного здоровья прорывает трубу, ломается машина, там, ну, и, и это дополнительные расходы, которые сильно бьют по твоему карману. Но это что называется такой разовый выплеск, потом все восстанавливается, но это неприятно. Это неприятно, это оттягивает время, ресурс раздражает и немножко понижает, естественно, твою точку сборки, потому что раздражение ⁇ это всегда падение на астрал, а падение на астрал ⁇ это снижение самого себя, то есть фактически откат назад. Потом, конечно, все компенсируется, но зачем терять время? Значит, что еще делают кратники? Крадники, например, крадник любви, да? С тебя стягивается хорошая удача по судьбе, это начинает выражаться, как в необоснованных ссорах в семье, да? постоянных конфликтах, постоянного раздражения на свою половину, хотя до этого же времени, ни на его носки, ни на его грязные тарелки, ты, в общем-то, как-то не отвлекался, да? все было совершенно нормально. И вдруг посреди опять же полного здоровья тебя начинает это все раздражать. Есть просто такое правило в магии, если вдруг у тебя внезапный способ состояние, причиной это может быть только внешнее воздействие. Никакой внутренней причины для этого дела нет, потому что подсознание человека всегда будет стремиться к стабильности. И в нем есть все вшитые механизмы для того, чтобы эта стабильность у него существовала. А вот если вдруг все выходит из нормального, стабильного состояния, это значит, что пошло действие извне. Это может быть как эгрегориальное влияние, так и влияние одного конкретного лица на твою персону. Да? Например, тебе кто-то очень сильно позавидовал, сделал тебе шепоток в спину, да? тоже достаточно разновидность такая у нас в нашей культуре, естественно, она пришла к нам с Украины, а там все эти шепотки, это просто как святое дело, как говорил один наш общий знакомый из школы. У нас в Киеве все пределе, да, одна половина выставит порчу, другая ее сымает, и все при деньгах. Но, собственно говоря, там так все и происходит. То есть люди делом заняты. Но в любом случае от этого надо защищаться. Почему? Потому что это опять же отток энергии. Все восстанавливается, права никогда не уйдут, то есть права себя восстановят, но это время. Помимо защитных амулетов, а вообще амулеты и талисманы разделяются друг с другом то, что амулет работает на защиту, то есть на отторжение от тебя чего-то и народного талисман напротив, он притягивает к тебе чего-то нужного. Вот талисман работает как раз на притяжение, фактически он вылавливает из окружающего мира тот самый поток, который тебе нужен. Это так, так, так называемый любой талисман, это иллюзия права. То есть он заложен туда, там лежит программа, которая говорит, этот человек имеет право. То есть в отличие от права натурального, да, это сшито не в вашу генетику, а лежит на браслете, на амулете, на, защите, на, на, на, на кулончике, да, на, на колечке, на чем-то. И понятно, что это тоже не надолго. Да, то есть это право в конечном итоге оно натянет на тебя определенную энергию. Но что это дает? Во-первых, у тебя появится... Желаемое, то есть ты перестанешь тратить нервы и энергию на то, чтобы приобрести то, чего тебе не по праву. Ты получишь опыт, что очень важно для твоего каузального тела для сознания, каково жить с этим правом. Твоё сознание примет, успеет на, на, на этом фоне научиться определенным алгоритмам да, и таким образом зафиксирует твое сознание как человека, имеющего право здесь. И если вы будете правильно относиться ко всем потокам, которые приходят в вас на фоне работы того или иного талисмана, то таким образом вы искусственно нарабатываете все права. Я понятно объясню? То есть это такой обман э, мироздания. Но да? на этом обмане ты как раз умудряешься чего-то получить. Это знаете, как вот после института ты приходишь на практику, да, или там во время института ты идешь на практику и практикуешься в чем-то. Ты еще не являешься ни инженером, ни специалистом, ни врачом, ничем. Да? Но у тебя уже есть возможность попробовать каково это, да? показать себя, увидеть нюансы, потому что иногда бывает, мы мечтаем о чем-то, да, иллюзорно представляя себе форму, как оно это будет. А когда мы реально это получаем, думаешь, нет, нет, нет, ну что я этого совсем не хотела, что, вы что шутите что ли надо мной, мне как раз не это. Я-то думала, что вот это мало небесно, а это оказывается пахота да? и вот. И еще что называется два раза посмотреть. То есть погружение в состояние, которое тебе в естественной форме сознания не свойственно, позволяет тебе, во-первых, избавиться от иллюзии на самом деле, что это такое, например, большие деньги. Да? Тот, кто имел большие деньги, знает, что это на самом деле не мана небесная, это колоссальный труд и большая ответственность, и огромные заботы. Да, ну чертовые матери иногда бывают, думаешь, что лучше другими делами совершенно заниматься. Да? Или, или любовь и отношения. Когда ты в них погружаешься, ты понимаешь, что они заполняют все твое пространство. И ни на что другое у тебя просто времени не остается. Да? И когда ты действительно это получаешь, ты понимаешь, насколько это тебе надо, готов ли ты ради этих отношений пожертвовать всем остальным. То есть у тебя есть реальный повод погрузиться в то мечтание, которое тебе нужно, и понять, насколько тебе оно действительно нужно. И уже тогда сознание будет целенаправленно работать для того, чтобы эти права приобрести не искусственным путем, а естественным. Вот. Таким образом все талисманы и амулеты направлены на именно это. Помимо этого там еще есть несколько стихийных амулетов, это непосредственно для балансировки стихий в вашем сознании. Но это индивидуально. Если вам нужно, вы чувствуете, то есть по вашим внутренним ощущениям, если вы чувствуете, что именно стихии являются как бы вашим инструментом, да, и вы хотели бы сбалансировать стихии в себе, подойдите ко мне, я, вам, я вас продиагностирую и скажу, какие конкретно стихии вам не и как, как и в каком соотношении, и как долго вам следует это носить. Заканчивая рассказ об амулетах и талисманах, хочу вам сказать, что они работают, повторяю, не вечно. Они работают до того момента, пока ваше сознание либо не усвоит необходимую информацию, либо, если это талисман притягивающий поток, либо защитный амулет, он будет работать до того момента, пока, что называется, энергетический поток агрессии, направленный на вас, может быть выдержан этим амулетом. Если поток очень силен... То он просто рассыпется, развалится. Это показатель о том, что вы попали в настолько агрессивную среду, что вот эта защита она просто не выдержала, она сломалась. Да? Это для вас вывод. Либо укреплять свою защиту, вот, либо менять среду, вот, если вы пока не можете с ней справиться. Все мои амулеты работают очень хорошо, никогда у меня не было жалоб на то, что они не отработали или отработали некачественно, потому что я привыкла работать что называется, на совесть, да, у меня контракт с силами, и они не позволят мне никогда делать некачественные вещи, а это сделано именно рунами, в чем я являюсь в некотором роде специалистом. Вот, усилены стихиями, закреплены стихиями, очищены стихиями, то есть там лежит определенная сила и программа, написанная рунами. Программа пишется как мною ну, лично под конкретного человека, это если я делаю амулетный заказ, если я делаю, что называется, для а, общего, о, общего рассмотрения, то это уже готовая отработанная, показавшая себя годами формула, которая абсолютно точно работает так, как надо, а не так, как бывает хочется. Ты иногда, хочет. иногда сострекаешь какую-нибудь формулу, она начинает работать. Да, весело работать на понимаешь, косят. Да? А, вот, а эти формулы они уже отработаны, отработаны мной на себе лично, они отработаны моими коллегами, которые их, по сути, и писали. То есть это, это однозначно гарантированный результат. Любая руна ⁇ это программа. Да? То есть это, вот представьте, да, есть какой-то кусочек программы, алгоритм. Вот соединяя эти алгоритмы друг с другом, упаковывая, мы получаем готовую программу. Вот это называется формула. Да? Мы их изучаем на старших курсах рунического факультета. И составление формулы, и употребление формул. Но любая формула будет всегда работать лучше, если она привязана к определенному пантеону богов. То есть закреплена на какого-то определенного бога, то есть держателя этой самой программы. Вот мои э, рунические амулеты, они все делаются именно таким образом. Они освещаются стихиями, они усиливаются стихиями, то есть мы получаем подпитку земли и первичных сил. Формируется в середке программа, которая изменяет структуру вашего сознания, притягивая потоки или отталкивая их, и закрепляется правом на уровне богов. То есть это такая трехчастотная система. Поэтому они достаточно сложные, они достаточно, что называется, долго делаются. Почему я их не часто привожу? Потому что их делают, делаю я их обычно долго. То есть они это, вот... Поехали, да? это, это, такая, это довольно мощная работа. Вот. Поскольку вы обладаете всеми навыками чувствительности да, и занимаетесь своим сознанием давно, я думаю, что долго расставить не придется, вы просто возьмете в руки и сами все почувствуете, что работает, как работает, зачем работает и насколько это вам подходит. Очень подробно объяснила. Вам достаточно, да? А цена, вот цена, вот на, да, на каждом, пожалуйста, она на каждом индивидуально, все зависит от и от стоимости изделия, и от стоимости работы. Есть очень дорогие изделия, это авторские, там, кожа, натуральные камни, серебро, есть, ну, панические, да, панические. А остальные, да, не есть и дешевле, вот черток палец белемнит, он вообще недорогой. Белемнит это вообще уникальный камень, мне его специально под заказ привозят с хобби от... Там как раз копают эту, этот минерал, потому что это минерал. Да? Ему несколько миллионов лет, поэтому он достаточно сильный. Вот. ну там на нем сверх, прямо вот на, самой, на самом там, на самом пакетике, там очень все подробно написано, что это за чертов палец откуда берется. Если будут какие-то вопросы, вы просто индивидуально подойдете ко мне, и я вам подскажу, стоит ли вам лично брать этот амулет, или он вам фактически не нужно. Я, я могу это просчитать просто противничеством.